Внимание! Предположения, излагаемые в этом ролике, в дальнейшем могут оказаться спойлерами. Всем Киви, с вами Биви. Если вы не забыли, в этой рубрике мы пытаемся построить примерный сюжет третьей части Чернобыля, благодаря куче материалов, которые я нахожу в сети. Наконец, у меня накопилось очень много свежей информации. На сегодня я вам подготовил просто офигенную теорию о том, что же будет происходить в фильме. Очень внимательные зрители сериала, наверное, наблюдали сходство второго сезона с первым в плане сюжетной конструкции. В первом сезоне первые шесть семь серий буквально друг за другом создавали для зрителей еще больше вопросов, ответы на которые мы получили в конце, когда сценаристы раскрыли перед нами героя Костенко и его историю. Там мы сразу узнали, кто преследовал героя весь путь до Чернобыля, кто был инициатором краж денег и зачем и так далее. Во втором сезоне неким прообразом Костенко стал загадочный персонаж, как его уже назвали Маска. Вскоре мы также узнаем ответы на волнующие вопросы и собственно узнаем, что этим персонажем был Паша, который уже пытался все изменить. Именно тот Паша, который в конце первого сезона попал в современный СССР. Иначе как вы объясните, что в восьмой серии первого сезона двойник Паши из измененной реальности немного отличался от того же из второго сезона? Надеюсь вы поняли о чем я говорю. Также советую вспомнить тот момент, когда во втором сезоне машина времени вдруг переместила героев из 1986 в 56 год. Они, как бы и были в прошлом, но система сломалась, на удивление для зрителя, и герои еще раз отправились на 30 лет назад. Теперь проанализируйте все мною сказанное. Я на процентов уверен, что третья часть также будет похожа по конструкции на второй и первый сезоны. А так как во втором сезоне машина времени смогла удивить зрителя, отправив ребят из прошлого еще на 30 лет назад, то в третьей части она отправит героев в будущее и сейчас я вам это докажу недавно проходили съемки сцен касающиеся некой пресс-конференции найдя несколько фото мы можем увидеть что это была международная конференция по атомной энергетике и тут сразу в глаза попадается логотип global Kintech. значит все герои находятся в той реальности которая была в конце второго сезона в глаза бросается лишь 2019 а действия должны происходить как бы в 2013 году объяснять не буду знающие поймут выходит что тот огромный огромный прибор для перемещения, к которому шел Паша в конце второго сезона, отправит героев в будущее. В подтверждении к этому мы постоянно видели новые, модные образы героев. В таких же они были на съемках пресс-конференции, проходящей в 2019 году. Не говорит ли это о том, что действия будут разворачиваться именно в 2019 году? А что Паша? Тут пока ничего не понятно, но скорее всего он как-то потеряется, а друзья будут его искать. Возможно, даже при взрыве он и не погибнет, а его спасет прибор для перемещения, как ребят во втором сезоне. Иначе зачем кому-то его убивать? Значит, прибор будет при нем. И кто-то, боясь, что все опять может измениться, просто решит избавиться от Паши. Напоминает отголоски тайного преследователя Костенко из первого сезона, когда мы только в конце узнали, кто же всех преследовал. Ситуация со взрывом, кстати, сразу напоминает о нескольких версиях финала и сюжета. Паша может либо погибнуть, либо выжить, либо что-то еще. Из каждого из этих трех вариантов может пойти совершенно другой сюжет. В любом случае, вопросов пока много, но примерно проявляется сюжет новой части. На этом пока все. Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. А с вами был Биви всем пока! Редактор